Итак, всем доброго времени суток, друзья, с вами Тали Волк, и сейчас я вам вживую исполню лайв э, стиль, вот, как оно будет, мой трек "Лил Bro, вот, и поэтому я нашел вот минус, вот, знаю авторский минус, но он бесплатный, так что не надо мне тут ля-ля, все бесплатные биты я беру через программы, и они не блокируются, то есть авторы сами битов вылаживают туда треки, ну, то есть минусы и не против, так что не надо мне ля, -ля так что все тут по тесноку, вот. Но не ну, вылежали. А, Тух ты, елки-палки, это дом подуша. Я дети таковатеть, а? Короче, авторы сами вылаживают свои минусы и сами тем же не против, чтобы другие люди записывали на эти минусы треки. Поэтому, друзья, не судите, не надо говорить, что это авторская музыка. Нет, это не авторская. Точнее, это авторская музыка, но она бесплатная. То есть за нее не будут банить. Потому что в специальных приложениях их не банят. Даже если ты на YouTube загрузишь, это и же будет репутация. Вот. Они слышат себя как-никак в... Либо же в хорошем репертуаре, либо же в плохом, как у меня. Поэтому, друзья, погнали. Не будем тем томить вас. Погнали. Лил, бро. А. Е. Лил, бро. Лил, бро. А. Е. Лил, бро. А. Е. Лил, бро. А. Я. Лил, бро. А. Е. Короче, задолбала. <музыка> Здравствуйте, однако. Эй, эй. Здравствуйте, однако, эй, эй, я здесь, лил бро, это я, лил бро, тырить флоу могу только я, я, я, я, Ты флоу могу только я, я, я, я, даже с названием не думал, не, это я, лил бро, лил бро, а, я. А, где? Лил Бро. <со> а, е. А, е. Yeah, yeah. Захожу на хату. Здрасте. Завожу музыку. Здрасте. Завозим музыку. Бум, бум. Загружаем машину. Бум, Это Лил Бро. Лил Бро. А, е. А, е. Лил Бро. А, е. А, е. Билл Бро А, Е, А, Е. Билл Бро А, Е, А, Е. Бро А, Бро А, А, А, Писать бессмысленный рэп. Это я могу. Писать бессмысленный рэп. Да, это я могу. Без риф, без панчей. Это классика, бро. Классика, бро. Классика, классика, бро. Это классика, бро. Это классика, бро. Классика, бро. Классика, классика, бро. Это классика, бро. Западный рэпер, это я. Фейс ты никто. Лил, бро. А, е. А, бро. А, е. А, е. Фейс ты крыса. Лил, бро. А, е. А, е. Фейсты крыса, крыса, крыса, крыса. Фейсты крыса, Лиу лучше всех, а, а, а. Лил, бро лучше всех, а, е. Лиу Бро лучше всех, а, е. Фейсты крыса, крыса, крыса, крыса. Лиу Бро, а, е, Лиу.